А для тех, кто нас впервые видит, кратко расскажу про себя, почему есть смысл послушать, чем могу поделиться. Шесть лет назад пришла в недвижимость, сейчас я покажу, и скажу честно, в недвижимость мне не нравилось, я заниматься не хотела, я не была риэлтором, мне казалось, что это не до бизнес, мне казалось, что работа агентом это ну максимум временная подработка в случае, если тебе совсем нечем заняться, вот такое у меня было отношение к недвижимости. Но когда я переехала в город Геленджик, там было абсолютно нечем заниматься, Uh, ну кроме как либо ты идешь официантить, вот, а я выходец из ресторанного бизнеса, официантить мне обратно, но совсем не хотелось. А второй момент, необходимо было зарабатывать деньги, да, потому что в чужом городе, где нет, воз... ну, то есть я там была одна, не было возможности финансовой никому помочь, и вообще в принципе там не было ни друзей, ни знакомых. И элементарные проблемы там с пропитанием, да, купить себе еды, оплатить самую дешевую съемную квартиру, чтобы хоть как-то более или менее задержаться, не поехать домой к родителям – Быстро решила все за и против идти в недвижку и не идти. И в итоге, что было сделано правильно? Так как со мной абсолютно никто не хотел работать, ни застройщики, ни собственники, опыта в продаже недвижки у меня не было, в городе я тупила страшно. Прайсы я открывала, и не могла разобраться ни в чем вообще. Когда там был комплекс из 11 литров. И каждому из этих лидеров был прайс. Я, чтобы найти одну комнату, квартира, которая мне была нужна, я могла потратить до двух часов. Это был просто ад какой-то. Я боялась выходить в стройках на балконы, потому что я боялась, что меня сдует. Ну, то есть, на, на самом деле, не было ни одной причины, почему со мной нужно было бы работать, по идее. И в этот момент я сразу смекнула, думаю, блин, ну, должно же быть какая-то ахиллесовая пята, которая касается всего рынка. И если я найду решение этого вопроса, я сразу чик, и в топ, и сразу и в дамке. И э, такая э, тема нашлась. И это оказался маркетинг привлечение клиентов. Потому что я увидела, что у всех большие проблемы с клиентом. Клиентов недостаток. Агенты между собой там не на жизнь, а на смерти рубятся за каждого клиента, за там кто возил, кто кормил. вот И застройщикам, и собственникам и клиентов не хватает. Мало просмотров, мало вводят, мало показов. То есть это все, что мне говорили, почему не хотят работать. И в этот момент я поняла, что если у меня будет много, то есть чересчур много клиентов с деньгами, неважно где я их найду, но они у меня будут, то тогда даже если я буду дико косячить, со мной все равно будут хотеть работать все. И это было правильным решением, поэтому где-то через ну, до полугода мы с Антоном после четырех попыток найти решение этого вопроса и четыре попытки были неудачны, где я потеряла и деньги, время, мы нашли с Антоном и Антон помог мне закрыть эту задачу. Вот. Благодаря чему? Не только этому, да, но еще и системе правильного устраивания, вообще в принципе взаимоотношений, Сразу начал нанимать агентство недвижимости, и за первый год мы выросли, сразу стали самым большим агентством в городе. То есть сразу переплюнули за год самое большое агентство. По сегодняшний день это агентство остается лидером рынка, 30 процентов на мы занимаем. За прошлый за нет за 2018 год, пока это агентство было в моем управлении, продали больше чем на полтора миллиарда недвижимости для города 75 тысяч населения, это очень много. И можно сравнить, допустим, с сенмаркетом. Ин Инмаркет это большой ресурс, на котором продается, через который продается недвижимость. Но он находится по всей России и за пределами России уже, даже в Таиланде. И они продали за тот же 18 год на 36 миллиардов рублей. То есть получается, что на самом деле по сравнению с такой большой машиной мы очень даже неплохо продавали и продаем. Вот. А Почему получилось так? Потому что, первое, не было абсолютно никакого понимания, как работает рынок недвижимости, и поэтому сделали все совершенно по-другому. То есть взяли успешные действия из других сфер торговых. Ну, как продают обои, как продают плику эффективнее, как работают любые консалтинговые или торговые организации. И там совершенно иначе все выстроено, чем в недвижка, потому что недвижка утверждает, что это суперспецифический рынок. Вот. А второй момент – это, конечно же, наличие клиента, потому что, те, у кого есть клиент, тот и владеет рынком. Потому что именно у клиента деньги, и именно перед ним все танцуют, чтобы эти деньги получить. Вот. Самый интересный результат, которым мы делимся в наших программах для вас, как для частных риэлторов и для риэлторов в агентстве недвижимости, это то, что мы научились добиваться стабильной выработки на одного агента от 4 до 6 сделок. То есть стабильно агент ежемесячно, без пустых месяцев делает от 4 до 6 сделок при определенной структуре и эту структуру вполне пассивно создать себе самостоятельно.